Всем привет сейчас я вам расскажу прикольный анекдот я надеюсь тебе именно тебе он понравится если ты именно ты не подписан на мой канал подписывайся скорее приходит бабулька в магазин секс-шоу а бабульке лет 70 уже вся трясется еле на ногах держится и спрашивает у продавца здравствуйте не подскажите. А у вас искусственные члены есть? Продавец шоки. Да, бабулечка, есть. Вот, пожалуйста. Бабулька снова продолжает. Не подскажите. А вот такого вот длины есть? Продавец. Да-да, бабулечка, конечно, есть. А вот такой вот толщины? Да, бабулечка, конечно, есть. Но их у нас, вот, смотрите, только пять видов. Бабулька снова продолжает. Не подскажите. А Ручка есть, вот он только один. Павулька снова продолжает. Не подскажите, а, как его выключить? <связать> Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.